Первый день путешествия мне удалось поймать почти легендарного уличного музыканта, голос которого для многих связан с Сталином. От него я узнал, что петь без официального разрешения на улицах города нельзя, зато это разрешено на смотровых площадках. Ну и раз уж мы с Сашей решились на этот эксперимент, у нас нет выбора. Работаем на всех основных, а здесь их целых пять. Будем пробовать. Вот она наша шляпа. Давай расчехляем инструмент. И начинаем наш акустический эксперимент. А я вот вижу, что девушка не безразлична к нашему Спасибо творчеству. Да. Спокойно. Спасибо. Спасибо большое. У вас легкая рука, правда? Да. Да. Спасибо вам. Слушай, а еще, мне кажется, мы просто не, рядом не с тем монахом стали. Давай, давай, да. к тому, который... Видимо, с монахом все было в порядке, дело в нас. А точнее, в смысле, на площадке. Да. Оп! Площадка, Поэтому давай будем менять. Давай. С с -с, слава богу, здесь э, смотровых площадок стали немного. Поэтому отправляемся на следующую точку. Никого, кроме нас с оператором, здесь да. не осталось. Да. Распугал да -да -да. мой эстонский аудиторию. Да Что, двигаемся дальше? Да, На следующую подъем, подъем площадку? Еще. Ну, неплохо. Пару раз-то прозвенело. Пару раз-то прозвенело. Опа. Знаешь сколько? Как думаю, сколько? В твои три с чем-то. Блин, ты по звуку определяешь. Ты профессионал потому что. Раз, два, три. Да правда, три, три копейки. Ребята, это уже, это уже хорошо. Никто вот монеты не бросает, поэтому что, идем дальше? Пойдем дальше, пойдем да. встретим друзей, они помогут да. нам заработать. О, Саша созванивается с а, перкуссионистом. нас сегодня не будет двое, Саша, у нас сегодня ну, будет больше. Так, друзья, наш акустический эксперимент пошел не по плану. То есть мы планировали как бы в верхнем городе петь э, на смотровых площадках, а в итоге идем сейчас в, в старый город. Да? И что хочу сказать, с, с одной стороны, хорошая новость. Нас будет сейчас больше, у нас будет больше музыкантов. С другой с стороны, не очень хорошая новость. У нас всего лишь сейчас 3 евро, и значит, что ртов много, денег мало.